Присоединяйся к Фаберлик и получив в подарок шикарный набор косметики Glam Team Средство линейки Glam Team это трендовая палитра Гармонично подобранные оттенки для любого типа внешности Разнообразные текстуры и ультрамодные эффекты Какой бы макияж ты не выбрала, в серии Glam Team есть продукт, который бы одобрил визажист в подарочный набор входит три продукта. Увлажняющая губная помада с сывороточным комплексом обеспечит атласный макияж губ, комфортное шелковистое покрытие и четкий контур без подтеков. Тушь для ресниц позволит добиться панорамного объема, длины и четкого разделения ресниц. Удобная и компактная косметичка станет верным спутником и позволит держать нужную косметику всегда под рукой. Как получить набор в подарок? Выполняй простые условия. Первое. Зарегистрируйся на проекте Faberlic Онлайн. Второе. До 26 апреля оплати заказы на сумму от 1699 рублей. Эта сумма указана в ценах каталога для тебя она будет ниже на 20%. В пересчете на валюты других стран. Это 679 гривен для Украины, 1785 сомов для Кыргызстана, 8499 тенге для Казахстана, 509 лей для Молдовы, 49 белорусских рублей, 254,9 самани для жителей Таджикистана, 50 манат монат для Азербайджана и 30 ,99 евро 99 центов для жителей Европы. И третье условие. С 27 апреля по 17 мая получи вместе с очередным заказом по новому каталогу набор в подарок.